Доброго времени, как радиалы, с вами, как всегда, Арталаски. И сегодня у нас финал второго этапа конкурса челленджа. В рамках данного этапа каждый из участников должен был создать свою первую полноценную игру и выложить ее в специальный каталог игр. На разработку игры участники получили только один месяц. Ну и плюс неделя на то, чтобы добавить игру в каталог и чтобы она успела пройти модерацию. Победители второго этапа получают остальные 4 курса школы в подарок. Кто же участвовал? К участию в конкурсе были приглашены 20 победителей с первого этапа конкурса. Это как раз те ученики, которые мы подарили доступ к курсу. Также к ним присоединились еще 5 участников, которые воспользовались возможностью купить курс по 2D-платформеру с нуля. Таким образом, в батле по обучению с нуля на скорость соревновалось целых 22 разработчика. В конце каждой недели мы давали участникам обязательные задания. Первым стало задание по внедрению логотипа в игру, чтобы в течение игры главный герой мог взаимодействовать с ним как минимум один раз. Второе задание добавить в игру элементы юмора. Смешной они Анимацию, звуки, подсказки, что угодно, что по мнению разработчика игры является смешным. Последнее задание. Добавить в игру пасхалку. К сожалению, некоторые участники так и не смогли создать игру вовремя и добавить ее в каталог. Но давайте посмотрим на тех, кто смог. Участник номер 9. Minutes of Madness. Участник номер 6. Robot. Участник номер 3. Dark Solid. Участник номер 25 – Dog's Adventure Участник номер 21 – Usual Day in Space Участник номер 22 – Another Reality Участник номер 15 – Peace of Gold Участник номер 18 – Away from Dark Участник номер 17 – Souls. Участник номер 14 – Battle of Robots Участник номер 24 – Worldwide Delivery и, наконец, участник номер 10, Treasure Hunt. Теперь финалистов второго этапа ждет третий этап и голосование за лучшую игру, которая получит денежный приз от unity 3 ру. Определять победителя будут сами участники при помощи оценок в самом каталоге, а также участвуют в закрытых голосованиях между участниками группы третьего этапа. Если вы прошли в третий этап, но еще не вступили в специальное сообщество, обязательно в него вступите, иначе не сможете принять участие в будущих голосованиях. Ну а также следите за моими видео. Ведь по итогам третьего этапа мы покажем, как проходило голосование и кто же все-таки победил в конкурсе. Всем пока!